Люди, вам придется объединяться. У нас, собственно говоря, особо-то и выбора-то нет. Либо мы сохраним свою государственность, либо мы погибнем. И в памяти потомков мы просто исчезнем. У нас и потомков-то не будет. Мы, проиграв холодную войну, попали под колонизацию. Ну, если раньше колонизация проводилась с помощью войск, там, наместник назначался, еще что-то, то теперь колонизация проводится с помощью закона, с помощью навязанной конституции, как у нас было в 91 году, с помощью установления своих оккупационных правил на покоренной территории. То есть Россия, СССР подверглась именно этой экзекуции. И мы сейчас живем на оккупированной территории, сами даже не догадываясь об этом. То есть был создан Центральный банк Российской Федерации, который, собственно говоря, является филиалом Федеральной резервной системы США. И согласно закону о Центробанке. Рубль появляется только тогда, когда появляется доллар золотовалютных резервах Центрального банка. И это количество долларов умножается на валютный коридор, который задается в Федеральной резервной системе США. И так появляется рубль, наш рубль, который мы используем в повседневной жизни. Таким образом мы, получается, платим дань Америке. То есть наглядно это примерно выглядит следующим образом. Представим, что яблоко – это то, что заработало наше государство, Россия – что в современной экономике российская экономика две трети дохода своего отдает в виде рабоводельческих выплат Соединенным Штатам Америки, то есть Федеральной резервной системе США именно частной конторе. А сам российский бюджет это всего лишь одна треть от того, что мы заработали. Но видя, как система вот эта паразитарная действует у нас, то эффективно использовать эта система не может. Почему? Потому что коррупция и есть становой хребет не только российской экономики, экономик в принципе всех капиталистических стран. Ну, мы говорим о России, поэтому происходит с бюджетом у нас следующее: где-то половину как говорит народная молва, у нас разворовывают чиновники и у кого чиновничьи фирмы. И получается, что государство, заработав определенную сумму денежных средств, создав какие-то материальные ценности, две трети отдает, платит чудовищную дань, это у более 300 миллиардов долларов ежегодно. Половину бюджета разворовывается, что средства тоже утекают за рубеж. И вот на этот вот маленький огрызок, одну шестую, собственно говоря, и наше государство-то и живет. При таком чудовищном налогообложении говорить о о каком-то развитии очень сложно, хотя руководство страны и пытается как-то по максимуму удержать, но Правила не они устанавливают, их устанавливают за океаном. Как бы администрация вынуждена, президент, дума, все государственные органы соблюдать эти правила. Хотим мы этого или не хотим. Надеюсь, что и обязательство Центрального банка здесь будет помогать. У нас есть коллегам вопросы. Ну, что-то по Бакославу помогает. Я уже не хочу здесь публично с вами разбираться, отдельно поговорим. Че, же слабо, это помогайте. Я ну ладно, потом. Но, я, Андрей, я с... обращаю внимание. Я готов. Надо, нет, готов чего? Надо нет, сделать. Отложить готов, а сделаем. Ну, они, с... они почему не сделали? Ну вот сделают, потом ну, Сделайте, сделайте, Хорошо? Давайте не затягивайте. Поэтому вот на этот маленький огрызок и живет наше государство. Отсюда и удивление населения, почему мы обладаем нефтью, газом, всеми природными ресурсами, одна из богатейших стран мира, а живем в нищете. Дело в том, что мы страна третьего мира, соответственно, налогообложение у нас больше составляет. То есть нас берется дань внешняя, потом идет еще дань внутренняя. Это наше российское законодательство, налоговое законодательство. Поэтому, пока мы не сменим правила движения денежных потоков, мы богато жить не будем. Как мы только их поменяем, мы вот это себе можем вернуть. И получается, собственно говоря, как только мы примем свои правила движения денежных потоков, вот это добро, которое ежегодно от нас уплывает, оно вернется к нам, и мы получим цельность. Мы будем сами расходовать свои средства. Поэтому... Казалось бы, просто заняв четкую гражданскую позицию населения Российской Федерации, может вернуть власть в своей стране в свои руки и стать ровно в шесть раз богаче. Ну, у нас Евгений Федоров посчитал, что богаче Россия может стать в 28 раз. Ну, охотно верю. Почему? Потому что целое это всегда развитие. Это всегда дополнительные возможности, а в частности это всегда смерть. На сегодняшний момент выгодно людям, гражданам России, занять четкую гражданскую позицию и вернуть управление страной свои собственные руки. Тем более современное российское законодательство это даже позволяет. Но эти способы и возможности скрыты в разных законах. По чуть-чуть частью в законе о, о потребительских обществах, часть Конституции спрятана, часть в законе общества по защите прав потребителей, законе о профсоюзах, о казачестве, законе о ТОСах. Но в сумме такого законодательства большого объема обычный человек не может разобраться. Поэтому эта задача группы людей. И когда люди будут объединены общей целью, да, восстановить суверенитет страны, то, соответственно, эти задачи им легче будет решить. Тем более, что это выгодно, просто элементарно выгодно. Чем драться между собой а, за оставшийся грызок, лучше просто объединиться и забрать все, что нам по праву принадлежит. И стать единым целым.